на бакушке расстегните вы ремне мы исполним вообще стушки, но без мата и фигни. На племла жизни нашей скучно не приходится, в магазин когда заходим цены не воротятся эх. программа будет так заведено Полчаса всего и Целых пять минут кинокают э -э -э -э. по кнопкам дети Что-то ищут в интернете Помнится и мы искали только папином журнале Нынче цены в магазине грабят каждый кошелек Ведь давно они, ребята, свой побили потолок Ты, бабуля, ты туши, а нынче не до жиру Как нагрянут платежи на твою квартиру Внимать, я помогаю экономику страны Вчера вставился себе зубы, снял последние штаны Эх! Я открыл водопровод, что-то желтое и чего-то Жилье ужасное, хорошо не красное родной а теперь получки ведет народ родной президент на ручки. Вирус вируса цепил корону держит люди от барона мы сильнее твою мать просто нас не испугать а э? Если вам если вам понравилось, ставьте лайки и делитесь, не стесняйтесь подпевать, yeah? Yeah?